О, да, дорогой, еще в лаборатории? Меня не жди, я поздно сегодня. У меня переговоры, я же все говорила. Мерзейший старикан, но клиент важный, деваться некуда. Да, да, я помню все, что говорила твоя мама, что жена большого ученого должна пироги печь и мужа обихаживать. А тебе не повезло, твоя жена банкирша и обихаживает вип-клиентов. Но мне кажется, и плюсы у этого кое-какие есть. Не так ли? И вот и терпи. Целую. Отец! Тебя ситуация не сдолбала? Сколько можно ходить к матери с протянутой рукой? Ну это, между прочим, деньги всей нашей семьи. И твои, и мои. Да ты. Да ты хоть отдаешь себя, честно происходит. А ну, что? Ну что? Что происходит? Ну Я не знаю, что происходит. Я как идиот. Хожу к оборонщикам, заключаю контракты. А ты тут сидишь. Алхимик хренов. Сидишь и ничего не делаешь. А ты хоть баланс ты видел за прошлый год? Вас стучаться не учили, в конце концов? Это научная лаборатория, а не проходной двор. Сынок, сынок. Успокойся. Успокойся. Это моя проблема. И я ее решу. Может сказать, уже решил? Решил он. Уборщица в этой веб сауне дезинфицируют после каждого клиента. Утром пришла а здесь такое, позвонила начальство. Но они в 02. А местные, не мудростой лукаво к нам. Не каждый день люди от любви в бане умирают. Ну и кто у нас эти Ромео и Джульетта? Так. Кватова Надежда Антоновна, какие шансы, что мужик ее муж, как думаешь? А шансы приближаются к нулю. У него в бумажнике фотографии жены, а сам он… Так. Вакарчук Федор Савельевич, 59-го года рождения, Москва. Староватом он для Ромео. Ну и девушка явно не Джульетта. Не похоже на ночную бабочку. Опа. Она не бабочка. Рабочая пчела. Матка. Президент банка Очак. Последний штрих. Ярко выраженные трупные окоченения. Зрачки. Узкие. Синюшность слизистых кожных покровов, вытекание жидкости изо рта и носа. Что? Так, так, так, так, так, так. Галь, у трупов и сауны все признаки поражения фосфороорганическими отравляющими веществами. О а конкретном. Ядом Зеви очень быстрой смерти из остановки сердечно- и дыхательной активности. Но яд крайне опасен даже минимальной концентрации. Особенно при соприкосновении с кожей. Продукты тоже в лабораторию на анализ. Да, не хотел бы я так закончить свои дни. Да, Галь? Никуда не уходите? Дождитесь группы зачистки. У вас там, похоже, не просто отравление. Любовники скончались от контактного яда нервно группы. Зиви. Понял. Что случилось? Зиви. Контактный яд нервно-паралитической группы. Ну и что, Тамас? Галина Николаевна, судя по анализам ткани трупов, обе жертвы точно были отравлены Зивин. Но ни в вине, ни в пище следов нет. Антидот. Нам с тобой водят антихолинергическое средство. Это.. Военный препарат, который нейтрализует яд. Еще нас должны будут обработать окислителем. И вокруг нас тоже. В смысле помещения. А не поздно? Будущее покажет. Хватова часто созванивал со своим любовником, Федором Бакарчуком. Особенно вечером и ночью. Реже с сыном и совсем редко звонил мужу. А он вообще кто? Муж? Нет, этот... Вакарчук. Чем он занимался до сегодняшнего дня? А, бытовой техникой торговал. Ферма благополучия, сеть магазинов. Понятно. Значит так, на пачке презервативов и сауны два комплекта отпечатков пальцев. Лакурчука и хватывай, А также следы бытового моющего средства. Mm -hmm. Зиви, Я был в презервативах. Муж хватовый опознал тело жены. Сейчас сам еле живой. От стресса его Селиванов откачивает. Галина Николаевна. Да, что у тебя? Информация на погибших. Так, а адвоката Хватовой нашли? Она завещание оставила? Адвоката ищем, у нее все телефоны выключены. Америна пытается найти завещание через нотариуса, но это займет какое-то время, так как контор много. Так... А у мужа хватывает что, своя химическая лаборатория? Да. Вот, пожалуй, с него и начнем. Ладно, им я сама займусь, а ты отправляй Гранина и Амелину в его лабораторию. Спасибо, Андрей. Да, слушаю. Поняла. Жену корчука привезли на опознание. Вы готовы? К такому... Не подготовишься. Катя, пойдемте, я спровожу. Куда пойдемте? Как пойдемте? Я уже здесь останется, а я его больше не увижу. А я хочу ему сказать, что... Вы знали, что жена вам изменяет? Нет, нет. Нет, нет, нет, это какая-то. Это какая-то ошибка. Понимаете, это нелогично, этого не могло быть, этого и не было. Вам сообщили обстоятельства смерти вашей супруги? Вы знаете, был один инцидент. За Наденькой ухаживал молодой, красивый парень. Ей это очень льстило, как женщине, но между ними ничего не было. А здесь мужчина гораздо старше нее, что она могла в нем найти. Это. Вот это какая-то ошибка. Ваша жена оставила завещание? Да. Вам известно его содержание? Да, но я не буду его обсуждать с вами до его оглашения. Эта информация необходима следствию. Вы понимаете, здесь я вам ничем помочь не могу. Она могла отменить завещание, изменить его. Так что, извините, я не хочу и не буду говорить об этом. Ну, в общем, так... У Хвата с Вокурчуком планируется длительное сотрудничество, реклама, потребительские кредиты. Банк Хватовой должен был кредитовать покупки бытовой техники в магазинах Вокурчука, открывать мини-офисы и в магазинах и прочее. Сплоченный многогранный союз. Работаем, отдыхаем вместе. Это все? Нет, не все. Банк Хватовой финансировал также исследование у мужа Анатолия. Ну хорошо, давайте поговорим о вашем бизнесе, о лаборатории. Я не бизнесмен. Я ученый. А бизнесом и бухгалтерией занимается мой сын. Он исполнительный директор. И знаете ли, хватка у него будет здоровым. Он весь в мать. Скажите, в вашей лаборатории возможно синтезировать яд Зиви? Теоретически, да. Но практически у меня в лаборатории работают химики, ученые. Они а убийцы, если вы это имеете в виду. Вы знали, что у вашей матери был любовник? Ну, конечно, знал. А кто не знал-то? У нас в нашей лаборатории у всего младшего сержантского состава любимая тема для разговоров. А ваш отец тоже был в курсе? Папик? Ну, конечно, папик лучше всех об этом знал. А кто именно был этот любовник, известно? Моя мамочка могла себе позволить обеспечить разнообразное меню. Кстати, вам еще не рассказали, как он тут бегал, по лаборатории и кричал я эту шлюху в порошок сотру а? да мы с папкой часто ссорились по этому поводу вы знали о завещании вашей матери а при чем тут какое-то завещание вы на что намекаете я ни на что не намекаю я задал прямой вопрос вы знали о завещании вашей матери ни о каком завещании я ничего не знал такой то из вас устроит? Кстати, а я вообще обязан отвечать на этот вопрос? Нет, не обязан. Спасибо за информацию. Теперь вы можете быть свободны. Пока. Меню, я... Обратила сотрудников, и они подтверждают, что ссоры между Виктором и Анатолием действительно были, но причиной этих ссор были разногласия по поводу ведения дел. Так, значит, после смерти Хватовой банк достается ее сыну, Виктору. Чем не повод для убийства родной матери? Наша задача – выявить остаточные и сопутствующие создании ЗИВИ химические продукты. Ну, вот, например, на фильтрах вентиляционных. Mm. Что мы собственно ищем? А ищем мы фосфат, который обязательно выделяется при синтезе ЗИВИХ. Вот смотри, если раствор после добавления реагента окрасится в синий, то аденомизонофосфат в фильтре был, а если в красный… Яд здесь не готовили. Ясно, значит Анатолий будем отпускать. А на Виктора ничего, кроме мотива, нет. Галя, извини. Тут Хватов просит его выслушать. Говорит, что-то важное хочет разговаривать только с тобой. А, очень кстати, мы его будем отпускать. Прошу. Я помочь хочу. Проходите, присаживайтесь. Я все думал. Если человек применил такой яд, Значит, этот человек имел с ним дело раньше. Следовательно, он знает, как предотвратить заражение и как обезопасить себя. Ну да, есть специальные средства, мы использовали их, чтобы обезопасить наших сотрудников. Вот именно: спецсредства. Их просто так в аптеке не купишь. А раньше на курсах гражданской обороны рекомендовали для профилактики отравления ядами Зеви таблетки М-холиноблокаторы. Их гораздо легче достать. И что? Как это может помочь расследованию? Дело в том, что если убийца принимал эти таблетки, то следы этого препарата должны остаться у него в крови. Они очень плохо выводятся из организма. Спасибо, это очень ценное соображение, мы его упустили. Обязательно учтем. Коля, проводи, пожалуйста, Анатолия Артемовича к выходу. Мы вас больше не задерживаем. Еще раз спасибо огромное. Прошу. Алло, Оксана, ты еще в лаборатории? Очень хорошо. Возьми кровь на анализ у всех сотрудников лаборатории. И пришли результаты ФС. Да, а потом поедешь в банк и возьмешь кровь у всех сотрудников Хватовой. Алло, Боря, зайди, пожалуйста, ко мне и Холодово с собой прихвати. Есть разговор. Ну, конечно. Так жду не дождусь. Значит, сегодня вечером у тебя. <свят> да, моя рыбка, обнимаю тебя. Пока. У тебя, как всегда, все серьезно, да? Могу выдать тебе средства защиты. У меня в виздоках пару штук и сауна осталось. Да нет, спасибо, у меня свои. Ну хорошо. Постой. А у тебя есть? Все-таки надумал? свежую доставили. Спасибо Ну что, есть результат? Пусто. У сотрудников лаборатории Хватова и банка его жены кровь чистая. Следов антидота нет. Пошли к Рогозину на ковер. Вызываю тебя и меня. Аппетита. У меня к тебе дело есть. У тебя презервативы есть? Дружище, слушай, выручай. У меня свидание. У тебя презервативы есть? Докатились! Лучшие эксперты страны, гордость МВД! Подозреваемые! Нас работать учат. Версии нам подкидывают. И страшно сказать по медицинским вопросам. Да эти эмхолиноблокаторы с 80-х не применяются, не пропагандируются. Да ты вообще молчи! Это какой-нибудь ассистент судмедэксперта райцентра может не знать или забыть. А мы не можем, права не имеем. И вообще. Галина Николаевна. О, где что раньше-то было? О! Еще один суперпрофи. Здесь вообще-то мой кабинет, а не мужской туалет. Галина Николаевна, секундочку. Ну, я по делу. Я провел локальное социологическое исследование. Мной были опрошены первые шесть встречных сотрудников ФЭС. Оказывается, что презервативы с собой носят в основном мужчины, а не женщины. Да, и в баню отравленные презервативы, скорее всего, принес Вакарчук, а не Хватов. Ну, точно. А чего все зациклились на этой банкирше? Может быть, вообще хотели убить не ее, а Вакарчука? Именно. И поэтому нужно проверить его окружение на антидот. И прежде всего, жену. Здравствуйте. Присаживайтесь. А вам здесь точно удобно? Может быть, в кабинет директора перейдем? Да нет, спасибо. Я уже почти закончила. Хорошо. Мы с мужем моим пять лет уже вместе живем. Я люблю его очень. Я, конечно, может быть, как-то по-своему понимаю любовь. И я ведь знала, что он к другим женщинам ходит время от времени. Но я не реагировала на это. Я старалась делать вид, что я не замечаю, а смысл. Просто он полигамный. Все мужчины ведь полигамные. Но Федя, он любит меня, очень любит и всегда ко мне возвращается. Возвращался. Извините за вопрос. Вы с мужем предохранялись? Нет, я ребенка хотел, всегда хотел. По брачному договору Кручков. При разводе Екатерина ничего бы не получила. удивительно, что она закрывала глаза на любовниц мужа. У нее просто не было другого выхода. День добрый. Здравствуйте. Кто на кровь крайний? Я заместитель директора, меня зовут Андрей Смирнов. Если кроме этого я могу чем-то помочь следствию, буду только рад, спрашивайте. Очень приятно. Закатайте, пожалуйста, рукав. Да, да, да, да. Ух ты! У нас столько крови, даже налоговая инспекция столько никогда не отбирала. Поработайте кулачком, пожалуйста. Да. Такая ситуация. Просто ужас какой-то. Даже в голове не укладывается. Что мы теперь без босса будем делать? Вообще не понимаю, как он умер. Скажите. А у Корчука, правда, было столько женщин, сколько говорят? Женщин у него, конечно, были. Но он не бабник. Ну, а кто же он? Ну, скорее, знаете ли, спортсмен. Загадрить для него женщину. Ой, извините, охмурить для него женщину. Все равно, что альпинисту покорить вершину, понимаете? Вот так вот. Все-таки странно как-то. Столько женщин... Молодая жена, красивая. Почему же он выбрал в любовнице эту банкиршу Хватову, которая еще а -а -а. сильно засор? А -а -а! Без памяти, а сейчас? Вот, еще! Да, -да, -да. да, дождя вроде не обещали. Фу, да. Разверзлись хлябе противопожарные. Я теперь до да, всей выезды в дождевике буду ездить. Извините, вынужден вас покинуть. У меня сегодня очень важная встреча. Нужно переодеться. Спасибо вам огромное. На что оказался в нужном месте, в нужное время. И все как. Николай Петрович, есть антидот в крови Екатерина Укорчук. еще жива. Вызывайте скорую. Галь, похоже, мы опоздали. Екатерина в глубокой коме, несмотря на антидот в крови. Да, будем производить обыск. Есть. Пойду посмотрю другие помещения. Граждане понятые, прошу обратить внимание, мной обнаружены пустые упаковки, Сильно действующих препаратов. Антидот и антидепрессант. Граждане понятые, прошу зафиксировать изъятие. Перчатки, резиновые, синие, две штуки. Таблетки, белые. Пробирка пластмассовая с остатками жидкости. Вот, отравила презервативы мужа и сама подрывалась на собственном яде. Вывод: жениться не стоит, как минимум, из инстинкта самосохранения. но совсем недавно в ней был ЗИВИ. Опять люди в противогазах и уколы? Да не, летучесть зеви очень низкая. Поэтому, если в прямом смысле не засовывать нос в пробирку, то даже респираторы не нужны. Тем более, что мы уже приняли лекарства. И следы бытового моющего средства на упаковке презервативов совпадают со следами с бытовых перчаток Екатерина карчук. Все говорит о том, что яд в презервативы вколола она. Звонились в больницы. Дела у Екатерины не очень. Не факт, что выживет. Обманутая жена отправится вслед за мужем? Ну, не такая уж она и обманутая. Мне водитель Вокурчака рассказал, что у зама Вокурчака Смирнова с Екатериной был роман. И по этой линии он мужа замещал. Кстати, об ее мужа. Капитан Гранин, слушаю. Везите срочно к нам. Что случилось? Звонили из офиса Вакурчука. Они выяснили, почему у них сработала система пожаротушения. Да хорошо. О чем мы разговаривали? Да. О Романе Хватовой и Вакурчука. Все-таки никак не могу понять. Как они нашли друг друга? Такие разные люди. И об этом мне водитель тоже рассказал. Ух ты, смотри, какая! Да, я бы сейчас с ней. О, ты бы с ней, да. Да с ней любой бы. В смысле, она бы с любым. Плати, лети. Ну ты чё, ты такой знаток человеческих душ? Может, пойдешь, попробуешь? Да ладно, Че я там не пробовал? Слушай, что за манера меня вот цеплять, подкалывать? Ты чего, хочешь пари? Пожалуйста, давай, любая, на твой выбор. Без денег. На мой, Да. Ну, ты знаешь, если на мой, тогда я стесняться не буду. выбирать так королеву. О, а, выбрал. Хват его, банкирша, которую мы за кредитом в банк едем, а? Было бы полезно заодно, а? Для бизнеса, а? Так. Ну, рассказывайте, что у вас тут за история с кровью Екатерины. А, кровь Екатерины, которую прислали из больницы. Имеет другую кропу крови, нежели та, которую брали в офисе благополучия. Если коротко, то кровь Екатерины из офиса – это не кровь Екатерины. А что же это? Томатный сок, что ли? Нет, это точно кровь. Кровь мужчины, мужская ДНК. Да, слушаю. Галина Николаевна, вас в ждет Анатолий Хватов. Хорошо, сейчас подойду. Здравствуйте, Анатолий Артемович. Здравствуйте, Галина Николаевна. Присаживайтесь. Я сразу к делу мне кое-что удалось раскопать по личным связям, поэтому я прошу покорно, чтобы источники моей информации, ну, не раскрывались. Да-да, конечно, я слушаю вас. Дело в том, что в одной из химолабораторий Минздрава города Доминска где-то полгода назад пропала колба точно с таким же ядом. Ну, дело удалось замять, а колбу списали как разбившуюся. Спасибо, очень интересно. Алло, Борис, мне нужно по твоим каналам срочно получить список всех сотрудников Добинской химолаборатории Минздрава. Да, и даже тех, которые уволились в последний год. В настоящей крови Екатерины, которую прислали из больницы, антидепрессанты. Антидепрессанты усиливают пагубное действие М. Халина Блокаторов. А -а -а. Смотри, на таблетках м блокаторов которые нашли в сифоне ванны Екатерины, микрочастицы слюны. Это значит, что кто-то выплюнул таблетки в раковину и хотел их смыть. Да, это тот, кто подменил кровь в офисе. ДНК та же, что в первой пробе крови Екатерины. Получается, некто, присутствующий в благополучии, подменивший пробирки с кровью, также был в квартире Екатерины и выкинул таблетки в раковину. Подменить пробирку мог Смирнов, когда прятался под столом. Ну Зачем? Ну, что там у нас в Добинской лаборатории? Кое-что есть. Лаборантка Дорова с зарплатой 6 тысяч рублей. За последнее время несколько раз летала на курорты. Вот дата отели. Может, это и она яд продала кому-то? Знаешь что, пробей Смирнова по пограничным базам на совпадение. Пять сек. Опа. Те же даты. Те же страны. Ну, все ясно. Это Дорова его любовница. Яд он через нее получил. Алло, надо Смирнова брать, срочно. Смирнов по-прежнему не в сети. Буквально только что кто-то положил деньги на мобильный телефон Смирнова. Через терминал моментальных платежей. Кстати, он недалеко от тебя, может, ты еще догонишь. Добрый день, господин Спирнов. Вы не представляете, как я рад вас видеть. Польщен, чем обязан. А не составите мне компанию проехаться в ФС. Должна вам сразу сказать, чтобы мы время зря не тратили, нам известно, откуда у вас яд. Вам его дала ваша любовница, Василиса Дорова. Нам также известно, кто устроил срабатывание системы пожарной безопасности. В пособном помещении к датчику пожарной сигнализацией был привязан обгоревший шнурок. Ну, в некотором роде Бикфордов шнур. Так вот, на конце этого шнурка обнаружены ваши потожировые следы и ваши петели. Вы что, с ума сошли? Зачем мне бы это делать? М? Чтобы подменить пробирки и подставить Екатерину. Какие пробирки? Вы бредите. Мы продаем бытовую технику, а не пробирки. Вы понимаете, я с женой Вакурчука-то едва знаком и знаю только по рассказам Вакурчука ее. Здрасте, до свидания. Зачем мне бы ее было подставлять? Да-да. А что с вами, Андрей Павлович? Привидение увидели. Да, Екатерина Андреевна пришла в себя благодаря оперативной работе скорой помощи. Ей промыли желудок и вкололи М. Эм Халина Миметик. Значит, здрасте, до свидания, да? Я тебе так верила, Андрей. Я действительно думала, что ты мой друг. Ты, ты ведь клялся, что желаешь мне только добра. Странно, я тут с тобой, вытаскиваю тебя из депрессухи. А твой муж с любовницей развлекается. Он должен был тебя уже в Прагу давно на воду отвести. Ну сколько можно? Кстати, возьми. Я на твоем месте поостерег себя. Я так чувствую, что у них все серьезно. И твой муж намекнул, что вроде у вас дело к разводу идет. разводу. Ты что? А со мной что станет? Нет. Это не может быть. Он ведь... Он ведь делал все так, чтобы мне стало казаться, что это я решила отравить собственного мужа сама. Он мне все время говорил, что я... Что я для Феди только игрушка. Что я кукла, что он поиграет и выкинет меня на улицу. А я так боялась. Я ведь ничего не умею. У меня ничего нет. Я, я не хочу на улицу. Значит, ты точно это слышал, и ты уверен, да? Да, к сожалению. Я просто слышал, как Федя разговаривал с юристом по телефону. Конечно, всего разговора не слышал, но слышал, что речь шла о документах на развод. Ой, боже мой, что же делать-то теперь? Подожди. Ты же говорил, у тебя есть средства. Надежное средство. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты твердо решила? Пока еще не поздно передумать. Ну, разведетесь, подумаешь. У меня есть однушка бабушкина. Пока там поживешь. Хорошо? Нет, нет, нет. Там хорошо. Там надо, правда, ремонт сделать. Бабушка как умерла. Вот. Возьмешь... Одну упаковку положишь вот эту. Он завтра в сауну с бабой идет. С той самой, на которой он тебя променял. Вы планировали после смерти ее мужа выступить утешителем. Жениться на наследнице, захватив бразды правления компании Вакарчука. Вы даже любовницу вакорчуку во время спора подсунули правильную. Богатую, с мужем химиком. Ну, чтобы никто, не дай бог, что-нибудь не заподозрил. Вы почти все рассчитали. Боже мой, как я могла тебе поверить? Ради чего все это, Андрей? Ради чайников с проварками? Ну, а когда вы поняли, что план с лабораторией хватово провалился, вы стали зачищать концы. Вам уже было не до денег, умывальников начальник. Лишь бы только в тюрьму не сесть. Андрюшенька, а, а? а что случилось-то? Ты чего мокрый такой? А, очередная хрень в офисе. Сработала пожарная поливалка. Это не важно. Вот, выпей. Как оказалось, тут препарат имеет сильное побочное действие. Как выяснилось, он намного сильнее, чем я ожидал. А мы -то с тобой его в руках держали. Надо принять лекарства. Если с тобой что-то случится, чтобы не было подозрений, понимаешь? Я тоже выпью. Вы знали, что передозировка м халиноблокаторов влечет за собой кому? Вы знали, что Екатерина принимает антидепрессанты, которые усиливают эффект? Свои таблетки вы потом выплюнули в раковину. Ну, а ее оставили умирать одну в пустой квартире. Уйдите. Встать. Если бы вы эту идиотку не откачали, у вас бы на меня ничего не было. Когда вы поправитесь, мы продолжим. С точки зрения Уголовного кодекса, своего мужа и его любовницу убили именно вы. Спасибо вам, Анатолий Артемович. Вот видите... Преступник понесет наказание, и в этом есть ваша прямая заслуга. Ты выходит, Наденька умерла случайно, просто как будто под руку подвернулась.